Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это сталкер чистое небо Итак, друзья, мы с вами в прошлой серии захватили, короче, антенны, очистили от наемников там базу, короче, одну Вот, теперь свободовцы у нас свободны, как бы, так можно сказать, вот Окей, э, в комментах, короче, я просил вас э, написать, как попасть в ту штуку, короче, где вот летает светящаяся хрень Вот, э, вы написали, что не помните, но э, написали догадку, точнее предположение, как можно туда попасть Можно попасть, приятно, вы написали, что подводься. скорее всего через базу свободы вчера... Давайте э, для начала, короче, посмотрим Посмотрим, э, осмотрим территорию, короче, может быть, да, может быть, где-то лазейка есть какая-то, вот. А дальше мы с вами уже отправимся догонять клыка на барахолку. Я думаю, что я отправлюсь через э, проводника, вот. Так, э, через проводника, о что у меня по Да, у меня, в принципе, должно хватить. Так, а что у меня вообще тут по боезапасам? Короче, у меня патрончиков немного э, от ила. Так, пистолеты есть, патроны Ну и дробаш, и дробаш Ну в принципе Гранат целое море Окей давай здесь заглянем, короче, в эти промтовары Здесь смотри Можно как-то вниз спуститься Может как-то через низ, через подвал Может как-то можно Как-то здесь может пройти Я не знаю Это что такое? Это может сломать можно, нет? Так, где мой нож? А чё, ножек так не достает, что ли? А, здесь вообще нельзя. Блях, а тут заколочено как? Я вот прям чувствую, что это то место. Что это то место, куда мне нужно. И, и не сломать никак. Так, окей, ладно. Будем искать дальше, ищем дальше. Может дальше есть какие там проходы Открытые А, окей, понятно Здесь ни черта Здесь ни черта Так, а через верх, я, через верх, я думаю А, я там уже проходил Через верх, я думаю, нет Что-то у вас что-то здесь Через саму базу, через ангар Тут никак уж не пройти мы смотрели в прошлой серии. Давай-ка вот здесь вот посмотрим, короче, возле. Бери... Ну, у, у периметра, короче, вот здесь. Может как-то здесь можно пройти пролезть. Так, давай-ка я ружье на всякий случай выберу. Как-то вот может. Какая-то лазейка это должна быть, бляха. Должна быть. Погоди-ка, смотри. Может через это, через кран подняться? Вот лесенка вроде есть. А ну-ка. Че, реально что ли? А ну-кась. Так, бинты, хорошо. А, и все, да? Здесь больше нет ничего. И если вы дорожите, дальше мне не пробраться. Паркура здесь, к сожалению, нет. Всех, кого к нам Ладно, ищем поспоры. дальше. Сейчас пробежимся так. Посмотрим. А ну-ка, погоди-ка. А если через окно? Которое заколочено. Нет. Стопе, стопе, стопе. Ну вот в это окно я не запрыгну. Надо какое-то окно, короче, которое пониже, нет? Оно будет заколочено там? Какое-нибудь. Вот, бляха, вот туда вот как -то. Мне когда вот в это здание надо попасть. Вот реально, чисто реально в это здание надо попасть. И через это здание, я думаю, можно как-то пройти. Хотя... Хотя это может Нет. не ломается, не ломается к сожалению. Шоха. Бляха печально, печально будет, я очень хочу посмотреть что там такое. Вот это вот сопряженное здание, да, получается? Вот оно. Вот оно, это здание. Никаких нычек нет. Так, обойдем его с этой стороны. Так. Ну, изнутри мы смотрели, что нет. Что нет, может через низ. А здесь тоже нет... А вот здесь мы ходили Уж нет Ну-ка, -ка, как-нибудь, как не знаю Вниз спуститься, упасть Хорошо Может как-то здесь есть какой-то лаз, проход Да херушки Это Эти и многие перед тобой после в ряды Тайник какой-то. Пустой. Да, печально, печально, очень печально, короче. Еха, выдохся. Очень печально. Я очень хотел туда попасть. на той крыше мы были тоже никогда нет да очень печально окей так ну-ка сейчас сейчас один, один момент я сейчас короче пробегусь вот здесь вдоль периметра еще даже с этой стороны посмотрю может здесь как-то можно попасть хотя нет хотя нет Хотя нет, здесь видишь все это Ладно, окей, э, хрен с ней Ладно, то мы, мы всю серию, короче, убьем Давайте пойдем, короче, к проводнику И куда нам, нам барахолка Барахолка нам нужна, барахолка Я что, перегружен, что ли, так Почему у меня быстро так, это Силы кончаются Вроде не перегружен. А вот этот а труба, куда она ведет? Она ведет куда-нибудь вообще? А здесь зак заколочен. Ладно, идем, короче, к этому проводнику и бараховка Так, а проводник у нас, где у нас проводник, вот это проводник? Что скажешь? Ты проводник? Ты проводник? Да, куда можно не отвести? Так, барахолка, барахолка, барахолка, барахолка, а, свалка, господсприемник, а не вот барахолка, 1200, ну что делать, пошли. Только здесь поймут. Такие... Пошли. Если бы я здесь не бегал, то в принципе можно было и пешочком пройтись, как раз а, то же время бы и, и стратили. Ну так как мы здесь время потратили Короче в поисках какого-то лаза Вот Пойдем Заплатим короче 1200 Я думаю еще накопим Еще накопим Так отлично Барахолки Как раз нам вот здесь А да ладно, он здесь. Ловушка? Ёпты, отличный подвал! А один за другим шо дурные прут! Чем тут медом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально. Ага! Короче. Копаем самое ценное и валим. Моёмник живой? Наконец-то оклем опса. клыка где-то совсем рядом с тобой. найди его. Да ладно, бляха. Ёпти мать. Да -а -а -а. Да ладно. Вы, вы, при... ты чё прикалываетесь что ли? Мен, мне, все за... Да ладно, я артеп... Ой, и, о, -о, -о, -о, -о и кость, не костю. ооо, вообще все... ничего нет. Только этот, детектор, ха-ха, <с tenaru> детектор остался. бляха. СПД Аглыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились вожить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Аклыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Так. А... Опа, а что за флешка? Флешка с данного усиленного армейского бронежилете. Окей. Так, найти тайник группы Стрелка. Бля, хочу. че? Да реально, что ли, вы издеваетесь, эй! А как мне св... Это. О, вернуть вещи. А, да ладно. Вы хорошо, вы хорошо, я сейчас пойду и всех разнесу. Пойду и. Пойду, и разнесу. Бля, жалко, что автомат не здесь, да? Акашку-то я спрятал. Акашку я спрятал у свободовцев Ну ладно. Адем с пистолета. Что делать -то? Так, а потом э, найти... Вот его. Вот. Свалку. Так, а это что у нас? Долг, смотрим. Там сталкеры. Так, погоди, а это... Так, это болото, чистое небо. Так, это у нас кордон. Это свалка. Вот это, судя по всему, э -э агропром, да? Не агропром. Да. Это, судя по всему, Погоди, погоди, погоди. Тайник, тайник, тайник, тайник в агропроме. Тайник. Это не тот тайник, который... Э -э -э призрака. Или как? Стрелка. Призрака. Стрелка. Который... В это, в тени Чернобыля, помните, мы ходили там? Там еще этого встретили, короче, контролера. Так, погоди, вещи свои, свои вещи, свои вещи. Это нам он туда. Так, а ножик? Да, ножик есть на всякий случай. Я помню, я на арене-то ножичком, помните, да, это? вышибал -то. вообще нормально. Главное, чтобы их там не 10 человек было. Бандиты блокпост. Так, аккуратно. Надо подкраться так, чтобы они меня сразу не заметили. Еще группа, смотри, идет. Но эта группа идет на блокпост. Так, где хоть одна башка? Только что же их видел. О, во, та та та та, -та. Лимончик, У меня уже кровотечение. А, у меня же костюма-то нет! Граната, ебте мать! Ну, началось, ёпти мать. Их там двое всего, походу. Но если такими темпами я с этими двумя буду дражаться очень долго. Блеха остави... Оставили бы хотя бы чуть-чуть, так а у меня граната -то... Нет, у меня вообще ни черта, бляха. Да в смысле, бля, вот этот пистолет говно такое, что... Еще граната опять, ну ⁇ пти, мать, а... Тебе да как вы меня содрали своими... Как это проходить, бля? Как это проходить? Пистолет ни хера не пробивает вот Такое ощущение, знаешь, я стреляю вот этим пистолетом Такое ощущение, как будто пистолет вот этот, Стреляет, знаешь, такими маленькими-маленькими пульками Которые просто попадают в человека И такие пунь-пунь-пунь, знаешь, вот это В кожу, так я даже, даже не ощущается Просто даже Комар сильнее кусает В смысле, они до сих пор болтают? А, мужики, да, типа не закрывал, так вчера бю... Нету, не <реклама> надо мне гранаты, бляха, ты задрал, собака! <плес> Юп, <Бюбки мать>, а! <плес> как меня начинает бесить, жесть просто, жесть. Бляха, хоть возвращайся к свободовцам за этой за акашки своей. Да хотя бы одного, ну бляха ты, че такие тренированные? Готов. Аллилуйя, один готов. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Бляха, на вскидку и то лучше, стреляю. Собака ранил. Да, да, да, да, да. Отлично. Так, мне нужны бинты, срочно, срочно нужны бинты Так, где мои, где мои вещи Да епте мать, там у меня бинты должны быть Отлично Оп. Хорошо Используем бинт Отлично Все. Теперь можно выдохнуть Наестся колбасы с батоном и с тушенкой Так, погоди, это что у нас? Так так. А еще один артефакт. А вот. Так. Окей. Так. Выбросить. Зачем 19, да? Выбросить, нахер, они не нужны. И все, да? Слышка об армейском бронежилетию. Так, сейчас их. Ублюдки. А вот не хрен лезть куда не приглашают. Че? Че? Это кому, слушай? Так, где второй? Вы забрали мои вещи, а я заберу ваши вещи. Брать-то нехер И брать. А погоди, деньги? Ёпти мать, а денег-то? А вот денег нет, да? А, де... а денег-то все? Ох, уж эти бандиты! Уже прикинь, уже все пропили. Уже все пропили, епти мать! так ладно отправляемся куда найти группу тайник стрелка на Агропром? Ну пошли ну пошли все да у меня там других заданий нет да. там уничтожить противников депо это нафиг нам надо предмет и все понятно все понятно вот мертвая плоть лежит ружьишка я возьму на всякий случай выберу вдруг тут эти мутантики всякие кабанчики а ну-ка так там депо рядом с депо лучше не проходить Ух ты! Ух ты! Ты смо. Ух ты! Ааа! Это. Ооо! Это я там тогда помню это. Мучился, да? Но мне туда надо, да? Через них проходить. Либо вот здесь. А, не через них. Все-таки через депо надо проходить мимо. Вот этих надо гасить будет. Ну окей. Может эти полегче. Так, кстати, смотри, какие-то. Бойня какая-то идет, вообще непонятно. Вот постприемник бежит. он сюда побежит? Как ты бежишь по. Э, тихо. Еще один, да? Вон он. Все, готово. Готовы! Отлично. Того я не буду, короче, шманать. Так, так, так, так, аккуратно, спокойно. Да блеха, возьми ты ее. Ебте, мать, еще бежит. Так, зырить в оба. Не вижу ни одного, блеха. Главное, чтобы они гранатами опять не закидывали, короче. Так, так, так сейчас прилетят, сейчас прилетят. Да ёпте мать, а! Я тебе говорю. Все отлично. Леха патронов, патронов нихт. Мало, очень, мало, очень, мало, очень. Ёпти мать, а! <связывая> да сдухни, подло! Там еще Еще где А погоди, а почему два еще мне показано? Еще двое есть Бля, бля, в кустах, бляха. Сиди, сидел, ублюдок. Патронов вообще нет. Патронов вообще нет. Зачем мне. Дайте мне от этого отыла. Пуски Сколько... И денег-то нету, чтобы купить, короче, патронов-то. как это все да нафига мне твой пистолет забери его обратно так а тут ящик то есть какой-нибудь с этими с боеприпасами в любом по любые должно быть какой-то ящик с боеприпасами на таких вот блокпостах же всегда есть что-то я в белых кроссовках Черта нет. Там ничего не заныкали. Так, ладно, но мы хоть пробились, короче. С трудом, но пробились. С трудом, но пробились. Теперь сейчас надо будет взглянуть на карту, куда нам надо. Не, ну мы знаем, куда нам надо, нам надо, короче, найти тайник этот. А тайник, по-моему, если не ошибаюсь... Тайник, если я не ошибаюсь, находится... Говорит с командиром блокпоста. Вот так, да? Бандиты. Мутанты. С одной стороны бандиты, с другой мутанты. Агропром пустый крест под ним в могиле. Okay. Так вот, если я не ошибаюсь, а -а -а тайник, по-моему, находится где-то рядом с -а самим вот этим НИ, да? Или с, во или с военными, там какая-то часть военная. Ну ты даешь наем. Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно. Без хорошего оружия и прочего никак. Монстры в последнее время совсем озверели. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с зоной. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Время дорого! Рассказывай! Ди Дима жмот! Дима жмот! Так, погоди, погоди, погоди, погоди! Тут у вас, смотри, тут всякие вкусняхи лежат. сейчас быстро, я сейчас быстро, я сейчас быстро. Пусто, бляха! Так, все быстро, все быстро! Есть ящик, ящик, ящик, ящик! Оружие спрячь! ящик? Отлично, аптечка. Куда улетела то бляха? Так, ящик, ящик, вот, ящик. Хорошо, хоть что-то. Так, а что он сказал с этим? Поговориться лидером долго. Ладно. Ой, патронов-то, ой, патронов-то, блеха, мало. Слышал, Нет. Че это бляха? А ты скатер! Ой, вать, это что, где, где, где, где, то где, где, в кого вы стреляете это да, бляха где, где, где, где, Кровососина, Кровососина то есть. Я жалко, чувака, да? Че, идем? Че, спокойненько-то? Валим, валим отсюда. Живо, живо, потом будете горевать. Огонь! Тихо, в кого? Тут тайник. Где-то тайник Народ, народ, я за вами, я за вами Народ Леха, все не то Народ, вы где? Вы где? Вы меня забыли, погодите, ну Куда убежали-то? Вот это, Вот это вы, вот это вы, это вы? ай я яй яй яй что то рычит Все, Так, это кто? Все, так, это снорки Блях, вот, вот против снорков дробью было бы хорошо Они а дротиками всякими Отработали! Я убежал, на тебе Тротик на дальнее расстояние, кстати, хорошо, наверное, бьет. я его прогнал? Я его прогнал, пошли. Не, возвращается, возвращается, тихо. Где он? А, нет, он свалил. Свалил, он, пошли. Или вам обязательно его надо убить? Идем? Пусто. Идем или нет, чё Так и будете стоять здесь. Ладно, схожу, я замочу его, чё вот? Стоят. Вон он ползает. Ну не до вас. Все. Выбили в Стоят как копа. И чё все? Вы здесь привал устроите? А, это, а, а это... Не вот сюда. Сейчас я вам сыграю. Чем сыграть <laughs> Нормально? А? Убери свою пушку, тогда я разграблю... Так, ладно, друзья. Окей, они сделали привал, и мы тоже сделаем, короче, привал. Вот. У меня то, что у меня... Видос подошел к концу, вот, дальше, значит, мы с вами отправимся поговорить с лидером долго, посмотрим, что он нам скажет, что он нам даст за задание, в принципе, можно у этого долго смотреть, наверное, что-то, чем могу помочь, ничем, понятно, ничем мы не можем, окей, отправляемся, значит, мы с вами в следующей серии сюда, по пути можно вот это взять и в кустах, а дальше уже будем смотреть, дальше уже будем смотреть. По-любому там глава нам скажет, что за информацию там ты должен нам помочь. там, Короче, квестики будут по-любому, наверное, скорее всего. Окей, друзья. Садимся у костра. Так. Так. Занюхали Галбацкой. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, вконтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.